Привет, анкиста! Совершенный Крым и я, Варьер Леди, хотим поздравить вас с наступающим Новым Годом! Пусть этот год принесет вам заряд бодрости, активности в каждую семью, достатка, благополучия, здоровья, любви и понимания. Дарите подарки, делитесь чувствами, радуйтесь, держите удачу за хвост и никогда не унывайте!